Друзья, всем доброго здоровья. Какое-то время назад, летний период, точнее осенью уже, я хвалился всем, можно сказать, значит своим новым приобретением. Это водосток от Технониколь. И там было очень много всяких приспособлений интересных, в том числе для меня новых. И... Я не дождался лета, хочу продемонстрировать и для себя, мне очень любопытно попробовать одно очень интересное приспособление у них. Вот я так называю приспособление, значит оно называется водоотвод. Вот такой стаканчик, значит с таким в общем штуцертом или как это, на который надевается шланг. Очень интересная конструкция, которая мне показалась. И, естественно как она работает вот мне очень приглянулось по душе я сразу предположил что у меня большой сарай огромная там получается 140 квадратов крыша с которой будет собираться вода уже немножко я это увидел на на практике когда осенью там даже маленький дождик добавлял огромное количество воды в бак но как будет работать вот этот водоотвод, который я хочу, например, основная часть воды будет идти по трубе куда-то в емкости, а отсюда я хочу, значит, провести шланг, например, в огород, потому что огород недалеко. И хочу сейчас узнать, какая часть воды будет, значит, попадать туда. Насколько вот компания Технониколь, как бы, вот, ну, сделала, потому что такую конструкцию я вообще первый раз вижу, то, что там внутри. Значит, для этого вот у нас есть два ведра одинаковых. И... Вот это ведро 15 литровое, это возьмем за 100 процентов 100 процентов, вот буду значит, сейчас сюда лить Тут небольшой уклончик есть, то есть вот как будто это дождь идет Маленький, большой, сначала потихонечку буду лить, потом сильнее И мы посмотрим сколько окажется воды в этих емкостях Ну и соответственно уже в процентовке я примерно могу судить Итак, господи благослови, поехали я немножко волнуюсь, конечно, переживательно Наверное, так в Технониколе и делают испытания Ну ничего, сейчас мы попробуем Поток достаточно интенсивного дождя Эксперимент номер один закончен, проведен успешно И мы смотрим, что же у нас получилось 15 литровое ведро, ну, примерно, я тут не до конца налил Примерно 15 литров Значит, смотрим сначала то, что шло по трубе оно тут даже немножко разбрызгало, но э, ведро, ведро получается сейчас 9 литров, да, набралось полностью. Э, вот, а это набралось тоже 9 литров, половину. Я просто на глаз примерно, вот даже видно вот так, да, что примерно процентов 70 сюда, 30 туда. Ну, либо, либо если быть, может быть, чуть-чуть поточнее, 65 сюда, 35 сюда. В принципе, неплохо. Почему неплохо? Потому что понятно, что основной объем идет сюда, вот, но дополнительно собирать вот таким образом э, воду, то есть это очень даже прекрасно. На эти бочки будут у меня там стоять, вот, они будут набираться постепенно и в принципе... Ну, что ж, очень хорошо даже 35 процентов если будет отсюда уходить то есть основной бак не будет так быстро набираться вот. ну возможно когда я э, вот этот водоотвод поставлю именно на трубу туда может быть там чуть-чуть по-другому может быть что-то будет работать как бы получше ну а так вот в принципе ну э, что ж я экспериментом доволен я очень доволен вот этим водоотводом очень хорошее изобретение и именно благодаря, благодаря вот этой вот конструкции, которую они придумали там, сейчас я разберу, мы ее посмотрим. Рассматриваем конструкцию вот этого водоотвода. Я пришел домой, чтобы лучше его показать, значит, поближе. Вот смотрим. Значит, что они сделали? Тут получается вот такой высокий бортик, и между вот этим основным корпусом и бортиком есть пространство. То есть вода по стенкам идет, может быть какая-то мимо проходит, соответственно. Вот она набирается сюда и вот она отвод, да, уходит. Та, что сюда не попадает, ну или, например, много воды, вот она начинает приливаться. Мало того, что даже здесь есть дырочка небольшая, ну вот, именно в большую трубу. А здесь они сделали крестовину, чтобы вода стекала, получается, струей. Это вот э, бывает такое, что на жалобе когда, например, нету труб, вода брызгает. Я видел такое, э, бывает, веревочку там с каким-то грузилом делают, что вода четко по веревке как бы, ну, ищет направление. Вот это вот тоже, скорее всего, сделано для направления. В общем, что я могу сказать? Эксперимент удался, я очень доволен, э, очень хотел это проверить, а до лета еще далеко, поэтому решил это сделать сразу. Так что молодцы, компания Технониколь, вот за вот такие интересные изобретения, там, бонусы, не знаю, как это сказать. Вот, Все это, это помогает и облегчает э, нашу жизнь вот, обычных людей. Так что пользуйтесь на здоровье. Между прочим, вот эти вот заглушки я придумал из техноплекс компании Технегли.